Как очень просто сделать чистящее, дезинфицирующее гелеобразное средство, которое, как говорят, убивает все микробы на повал из обычной картошки и золы. Сделать его очень просто. Понадобится только три ингредиента. Это зола, вода и картошка. Вначале из золы делаем щелок. О том, как делать его, я подробно уже снимал в своем видео на канале, можете посмотреть. Это такая жидкость, которая обладает отбеливающим эффектом. Можно его использовать и как отбеливатель, и как дезинфицирующее средство. Также можно из него делать мыло, ну и много что другое. Я в прошлом году попробовал сделать из угольной золы, и у меня практически не получилось ничего. Он очень-очень слабый. А вот из древесной золы, причем неважно, сосновой или, или лиственных пород, или также из травы, любой травы, получается очень хороший щелок. Теперь надо мелко измельчить картофель, используя любой доступный вам способ. Ну, например, я воспользуюсь обычной теркой для этого как это делали в старинку. Вы же можете использовать любой другой. Например, кто-то использует, использует, например, соковыжималку, другие, электромесорубку и так далее. Помним, чем меньше мы измельчим картофель, тем больше крахмала мы получим. То есть цель добыть крахмал из картофеля. Поэтому, естественно, лучше всего использовать а, такие э, э, сорта картофеля, в котором больше всего крахмала. Заливаем холодной водой. Помним, именно холодный, не горячей, не кибетком. Иначе ничего не получится. И немножко картошку как бы выжимаем. Если это делаем таким, таким же способом, как сделал я, мы стараемся хорошо перемешать картошку в воде. Теперь надо отделить картошку от крахмалистой жидкости. Ну и вот последний этап остался, после чего будем делать наше суперсредство. Надо будет какое-то время подождать, чтобы крахмала сел. Теперь аккуратненько сливаем водичку. Теперь крахмал я перелью. Кофеварку. А я сейчас покажу вам, что получится в небольшом объеме. А это щелок. Такой он прозрачный, когда получится. Щелок холодный. Ну, естественно, крахмал тоже разводился в холодной воде. Теперь ставим на огонь. Поставив на огонь, я часто перемешиваю. Почему же лучше делать так, а не наоборот? Ну, например, почему лучше не залить кипятком? Ну, тогда образуются комочки. Помаленьку начинается. Вот смотрите, уже становится густее. Вот сказать все сварили вот что получилось вот теперь это надо перелить туда куда где мы можем воспользоваться этим средством вот смотрите вот такая вот получилась интересная жидкость Получилось очень густое чистящее средство. Причем мы сами можем контролировать да, густоту данного средства а, с помощью крахмала, изменяя пропорции. Например, если нам нужно средство такой густоты, чтобы залить в бутылочку. Кстати, очень удобно пользоваться такими бутылочками. Заливаешь сюда данное средство да, и пользуешься. Средство, как говорится, почти бесплатное. Сделать может каждый. Как, наверное, заметили, делается очень просто. И самое хорошее это то, что оно практически все оттирает. Даже въевшуюся грязь, въевшиеся какие-то пятна, жир. То есть то, что очень сложно отмыть, оттереть обычными средствами. Если средство получилось... Например, как у меня слишком густое. В таком случае можно добавить щелок, хорошо перемешать и добиться такой густоты, которая вам нужна, то есть сделать пожиже.